Здравия вам, господа бояре! Как вы знаете, у меня с некоторых пор есть дзен. И на дзене я публикую иногда всякие разные зашкварные статейки. В основном там тема такая ура-патриотическая, но иногда я там позволяю себе расслабиться и публикую статьи на нашу с вами тему. И вот недельку назад я опубликовал статью, которую назвал «Правильный пополамщик». Пополамщик пополамщик это человек, который стремится э, с женщиной в отношениях или вообще не в отношениях платить поровну. Ну то есть пошли в кафешку, каждый платит за себя. Наел ты там на 15 тысяч, я выпил свой кофе, да, я заплатил за кофе, ты э, заплатила за всю свою жратву и так далее. Э, данное стремление мужчин обусловлено тем, что некоторые дамочки, скажем так, потеряли совершенно берега. В плане того, что от мужчины начинают требовать каких-то неадекватных вещей, совершенно неадекватные запросы у многих присутствуют. И мужчины пытаются естественным образом защитить свои финансы и... Многие, на самом деле многие мужчины готовы тратить деньги на женщину. Ну, ничего такого страшного в этом нет, многие готовы, но они хотели бы тратить деньги на свою женщину, а не на ту, с которой у него произошло свидание, из которого свидание стало понятно, что, ну, как бы, наела на 15 тысяч, и ушла, хвостиком вильнула как бы, она же может так каждый день ⁇ жрать, да, а ты будешь ее водить, и другой лошара будет ее водить по этим ресторанам. Она будет так э, всю жизнь питаться за счет мужчин и э, ну, как бы никому никакой пользы не будет приносить. Поэтому я в принципе поддерживаю вот это движение пополамщиков, да но наши комрады очень часто поступают крайне неправильно. В связи с чем я записал все-таки вот эту, написал статью правильный пополамщик. Как должен действовать человек, который хочет именно пополамиться с женщиной в любых, вот так скажем, тратах. В чем ошибка основная наших камрадов, которые мне пишут, присылают скрины переписок, с сайтов знаком с женщиной, там уже все вроде понравились друг другу, уже договорились куда-то пойти, и вот он тут ей выдает. Типа, ну а как насчет, там, что мы будем платить сами за себя? И как правило, женщина в этот момент такая, у нифига, типа он еще до знакомства выдает вот такие вот вещи, и как правило, она его разворачивает и никуда с ним не идет. Поэтому действовать надо по-другому статья правильный пополамщик на дзене набрала аж 15 тысяч просмотров при четырех тысячах подписчиков что меня очень сильно удивляет там женщины бедные несчастные настрочили аж 800 комментариев можете зайти почитать по ссылочке в описании добавить что-нибудь ценное от себя или вбросить шмат свеженького говнеца на быстро вращающийся вентилятор ваше дело а я вам сейчас зачитаю эту статью Итак. Женщина вообще должна платить за себя. Вот просто прими это как данность. Как это так, женщина за себя не платит. Ну, за тебя она тоже должна платить. Но это очень сильно развитая женщина. А обычная должна платить за себя. Вот прими это как факт, и это уже сделает из тебя просто ну как бы морально готового человека к тому чтобы платить пополам многие мужчины вот которые заранее так скажем почву прощупывают пытаются на берегу договориться с женщиной они не верят в то что можно быть пополамщиком вот честно загляните внутрь себя и спросите вот ну а я готов к тому что вот я вот скажу прям вот когда счет принесут нет не готовы. они хотят заранее все узнать ну, чтобы совсем никакого стресса не получить. Итак, зачитываем. Озадаченной меркантильностью современных женщин, мужчины все чаще ищут справедливость в разделении счетов. Но подавляющее большинство понятий не имеют, как быть правильным пополамщиком или вообще сделать так, чтобы дама платила по счетам полностью. Запомни, друг, баба идет с тобой в кафешку не для того, чтобы пожрать. Ну, нормальная баба, вот не салатница, не тарелочница, вот эта халявщица. Да ну ты же не знаешь, ты же не можешь определить салатница, она тарелочница, просто на халяву пожрать, пустожорка такая с тобой пошла. или все-таки отношений большинство женщин м, ищут впечатлений. впечатлить современную женщину оплата счета в заведении на самом деле практически невозможно ты дури не думая что если ты заплатил за обед 200 долларов в ресторане в хорошем да ты ее как-то этим впечатлил Современная женщина, она очень искушенная во всем. Ее уже водили в такие рестораны. За нее уже платили везде. Понимаешь? И тут ты такой. Ну я же заплатил, типа, поехали ко мне. А, она такая нихрена ты наглый, да? Вот. То есть ты вот этим жестом ее впечатлить никак не сможешь. Поэтому впечатлять ее. Ты будешь собой, своим ненавязчивым, бесконфликтным общением, сделай вот так, чтобы ей понравилось с тобой общаться, чтобы разговор ваш в кафешке за едой был приятным, да, чтобы он не был каким-то токсичным, чтобы ты от нее ничего не требовал, чтобы она там от тебя ничего не требовала, ну и так далее. Чтобы вы пришли отдохнуть расслабиться, и это, чтобы был отдых, а не список каких-то взаимных претензий, как у некоторых бывает, да. На самом деле. Вот когда ты думаешь, как понравится женщине, на самом деле от тебя практически ничего не зависит. Единственное, что ты не должен кем быть, ты не должен быть противным. Вот честно, у тебя там ну, сопли не должны течь, например, там под ногтями не должно быть грязи. У меня здесь на даче может быть, конечно, она грязь, потому что я там занимаюсь всякими земляными работами, дрова там рублю и так далее. А у тебя, если ты пошел на свидание, ну, изволь почистить, да. Потому что баба, она на всю эту фигню, она обращает внимание. Прикинь, ты не можешь напрямую управлять биохимией ее мозга. Вот она почувствовала, да, что ты понравился. Это она почувствовала. Это не ты что-то сделал. Вот ты вообще ничего не делаешь. Ты вот только вот зашел и все. И она тут же определяет, да, да, нет, нет. И твоя задача правильно понять, что она там себя определила в уме, и ты за. Время общения с ней, вот в этой кафешке и ресторане, ты можешь это сделать достаточно с высокой точностью. Желательно для того, чтобы понимать язык женского тела, которое не врет абсолютно. Вот сама она врет постоянно, а тело ее не врет, тело ее всегда выдает. Желательно прочитать для этого книжку Аллен и Барбара Пис, называется «Язык жестов». Там, ну для примера, вот для примера, вот прямо оттуда, да, если женщина там при тебе там вот так вот ну, волосы накручивает, это означает, что она как бы либо пытается тебе понравиться, либо ты ее как-то впечатлил, да. Ноги развернутые в сторону собеседника, там попытка там прикосновений каких-то там, ну и так далее. Уже вот на этапе просто знакомства уже попытки как бы, каких-то вот физических контактов начинаются, ты ей понравился. Если этого всего нет, если она ведет себя, ну так скажем каким-то образом таким, что ты начинаешь понимать, что продолжения никакого не будет, да, то, значит, все, значит, ты просто пришел, хорошо покушал с какой-то бабой, каждый должен заплатить за себе, сам за себя, и вы расходитесь. Ну, продолжения не будет. Просто многие, многие почему-то уверены, что если они повели бабу в кафе, то все, продолжение обязано быть. Нет, не обязано, совершенно. Может, ты ей действительно не понравился. Ну, как она с тобой будет спать? Ну, сам подумай. Ну, вот, ну не, не ее ты человек. Вот даже ты такой классный павлин, там, пришел, перышки распустил, там, деньгами ссоришь, там, еще как-то пытаешься выпендриться. Но ты ее, не ее типаж. Вот мне же многие женщины говорили а, о том, что... Но вот не все далеко актеры популярны, им нравится. Я говорю, вот как тебе, например, Брэд Питт? Она говорит, фу, я вижу, вот, вот Джордж Клуни, да, вот этому человеку я бы дала. Брэд Питт, фу. Другая, наоборот, говорит, фу, кто такой Джордж Клуни? Вот Брэд Питт, а вот это мужчина. Точно так же и с тобой. Она там где-то на своем глубинном мозговом уровне, сразу в течение 8 секунд делает вывод о тебе. вот И поменять переколбасить этот вывод какими-то там ухаживаниями, там еще чем-то, это практически невозможно. Тебе все равно этого не понять, как она это делает, потому что ты не баба. Ну, забей на это все, будь собой, просто будь собой опрятным, не противным и так далее. И пойми еще одну важную вещь. Если у бабы все-таки возникли к тебе, к тебе эмоции, вот такие, что ты понравился, у нее там бабочки в животе заиграли, да? То деньги для нее на самом деле не имеют значения. Она сама на тебя будет готова тратить, лишь бы ты был с ней. Вот да, это парадокс такой. С одной стороны, они хотят, чтобы ты в нее вкладывался, а с другой стороны, если у нее фляга засвистела в плане э, любовки, то ну как бы ей пофигу даже на свои деньги становятся. Вот. А если эмоция у нее не возникла, ты хоть 10 раз за нее заплати, она тебя будет мариновать годами во франзоне Тебе важно туда не попасть. Поверь, сделать так, чтобы баба заплатила и осталась этим довольна, очень просто. Самая типичная ошибка начинающего пополамщика, как я уже говорил, это попытка договориться на берегу. Твои попытки договориться заранее выглядят так же позорно, как и пафосные заявления типа «я плачу за все». Ну кого ты хочешь удивить на самом деле? Ты что первый такой олень, который платит за все? Баба прекрасно понимает, что жрачка в кафешках далеко не бесплатная, и деньги у нее тоже есть. Просто она изначально полагает, что платить должен мужик. Твоя задача – развернуть во время общения ее убеждения на 180 градусов, и у тебя всего три варианта развития событий. Первое. Если ты все-таки ей понравился и понял, что не против как бы, продолжения – может и не прямо сейчас, и не прямо здесь, и ну, прям вот не сегодня, но может завтра или на третьем свидании все-таки все случится. да? Это можно определить все-таки по общению ее с тобой. Ну и потом она тебе, возможно, позвонит там, и так далее. Короче, ты ей понравился. В этом случае по окончанию ужина просишь счета, когда приносишь, делаешь такие круглые глаза и говоришь, слушай, вот был реально классный вечер, но есть одна проблема, я забыл карту серьезно вот. приложение у тебя сбербанк онлайн на телефоне нет ты вообще не знаешь что, что это такое у тебя кнопочный телефон ты просто допотопный древний человек ну как-то выкрутись из этой ситуации и как бы ну вот забыл ты карты дома просто ей говоришь прямо в глаза дорогая давай ты сегодня рассчитаешься завтра мы еще куда-нибудь пойдем завтра я рассчитаюсь и все если ты ей реально понравился, она молча достанет свою карту и с улыбкой расплатится, еще и вызовет такси, и попытается тебя довести до этого такси до дома. Иногда, если повезет, даже до своего. Короче, долго тут распинаться не надо, и не надо показывать никакого абсолютно чувства стыда. Если ты прям стыдишься вот такой ситуации, то ты просто в себе не уверен абсолютно, да. Первый вариант это вот такой. Если ты реально понравился, то она заплатит и пойдет с тобой еще и на второе свидание, и все будет нормально. Второй вариант ⁇ ты не понравился. Вот. И ты вот так вот говоришь, да, слушай, дорогая, я забыл карту, да, давай ты сегодня заплатишь, ну так, дурака включаешь, а завтра там я тебя приглашу, заплачу все-таки за тебя. Вот. Истеричная баба может закатить скандал, там, выломиться из этой кафешки, обозвать тебя не настоящим мужчиной. Ты морально ко всему этому театру боевых действий должен быть готов. Ты же на самом деле карту не забыл. Да, она может сбежать, она может там выломиться. Ну, позор вот такой вот будет, да. Не достанет она на свою карту. Ну, в этом случае, да, ты попадаешь, ты э, платишь, получается. Потому что она сбежала, да. Что ты полицию за нее будешь вызывать, да, нафиг. В данном случае, как бы, тебе может еще не фартануть э, по той причине, что ты неправильно определяешь, э, что ты не понравился. На самом деле... Если ты действительно правильно определил, что ты ей не понравился, то фраза должна быть другой. Третий вариант развития событий. Ты ей не понравился и понимаешь, ты не ошибся уже, ты уже понимаешь, что продолжения не будет, и она тебе тоже не особо вкатила, и ты не особо вкатил. Ты тогда произносишь фразу приблизительно следующего содержания. Я восхищен тобой. Вот понимаешь, надо начинать с комплимента, потому что это любую бабу дезориентирует всегда. Любой комплимент, он бабу просто дезориентирует. Я с тобой восхищен, она. Ну, ну да, да. Я, говорю, я уверен, что ты очень заботливая, но вижу я, что искра между нами не промелькнула. Поэтому мне придется заботиться о себе самостоятельно. И свою половину счета я готов оплатить прямо здесь и сейчас. Вот если бы ты обо мне заботилась, конечно, ты бы, наверное, заплатила все, да? Я так понял, что ты не хочешь этого делать, поэтому я вот такой классный, замечательный за себя сегодня сам заплачу. Она будет просто ошеломлена такой фразой, ну и далее, как бы, вариант, либо она все-таки соглашается, со скандалом платит за себя, не уходит, либо не платит и со скандалом выламывается с кафешки, в этом случае ты опять попал. Ну как бы вариантов у тебя всего лишь вот, всего ничего. Как не напороть косяков? Как не напороть косяков при вот этих фразах? Все должно быть максимально уверенно сказано. Спокойно, ровно, без малейшей дрожи в голосе или малейшего проявления неуверенности. Запомни, ты не рискуешь на самом деле ничем. Оплата кафешки бабой, это не для того, чтобы ты пятерку денег сэкономил. Это чисто из принципа. Баба должна быть тебе полезной. Вариант попили, пожрали, свалили через черный ход тоже не исключаем. Так что бабки все-таки при себе имей где-нибудь в носке там правой на е, карточку заветную держи. Вот, и теперь вали на тиндер и обкатывай методику. 839 комментариев к этому посту. Ну там, конечно, ха -ха, не настоящий мужчина. Вы совсем охренели. Все эти комментарии, я думаю, что вы Можете прочитать самостоятельно, зайдя на мой дзен по ссылочке в описании. Честно вам скажу, вы не будете разочарованы. Там целое поле для развлекухи. Там женщины писали, там их примерно 65% набежало на эту статью. Вам будет интересно почитать, что они об этом думают. А на этом все. Будьте правильным пополамщиком, не расстраивайтесь. Некоторые тут пишут в комментариях, что на пороге Третьей мировой войны вы все еще разговариваете о бабах. Ну да, после Третьей мировой войны мужик будет на вес золота. Так что как, как нам не разговаривать о бабах? Все нормально будет. Всем пока.